Здравствуйте! Хотим предоставить вашему вниманию видеоматериал о том, как выглядит реализованная система вентиляции и кондиционирования воздуха на одном из наших объектов, после чистовой отделки. В помещении спальни со стены расположены щелевые решетки системы канального кондиционирования. -э через эти же решетки по краям подается и удаляется воздух от системы приточно-вытяжной вентиляции. На этой же стене на уровне глаз расположен пульт управления канальным кондиционером. В помещении гардеробной смонтирована приточно-вытяжная установка «Комфовент» с высокоэффективным перекрысноточным рекуператором. Субъективно, звук работы вент-агрегата после зашивки в шкаф стал ощутимо ниже. В гостиной на стене Расположены пульты управления канальным кондиционером и приточно-вытяжной установкой. Мы можем видеть показания датчиков температуры и влажность. Над окнами с потолка расположены щелевые решетки, раздающие охлажденный воздух от кондиционера и приточный воздух от системы приточно-вытяжной вентиляции. В в потолке смонтирована решетка рециркуляции от канального кондиционера. Непосредственно за решеткой рециркуляции установлен фитрующий элемент, необходимый для защиты от пыли теплообменника внутренних блока. В зоне кухни расположена вытяжная решетка системы вентиляции. В детской комнате, аналогично со спальней, мы видим над шкафом решетки подачи и рециркуляции от канального кондиционера. Данные решетки также объединены с подачей и вытяжкой от вытяжной вентиляции. Снова, снова видим пульт от канального кондиционера. Во второй детской спальне подобная же картина. Решетки расположены под потолком, но тут они немножко э, рассредоточены по помещению. Вот, подающая решетка и решетка рециркуляции. Опять же, пульт от канального кондиционера. На крыше дома предусмотрена площадка для монтажа наружных блоков кондиционеров. В данном случае это наружный блок мультисплит-системы Daikin 5MXS90. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал.